Случилось вовсе не совсем случайно. В каждом взгляде горечь, только горечь и печаль. Даже невозможно удержать все это в тайне. Счастье раскололось словно это был хрусталь Кололось, словно это был хрусталь Я теперь не знаю, нужно ли жалеть об этом Надо было раньше счастье удержать рука Дибы нету нету никаких секретов, осталась только горечь, горечь на губах. Счастье раскололось.